Всем привет ребята и сегодня у нас тест драйв моих покупочек за сегодня Начнем с слайма Попробуем его открыть Я не могу его открыть также добавлю очень много красивых плёсточек и мне так кажется, что они будут вставать на руках. Но слань я уже чувствую то, что он очень мягкий, это действительно слань, а не лизун. Он очень красивый. Просто я не знаю, просто бомба. Он такого красного цвета и в нем золотые блесточки. Красивый слайм. Он очень хорошо тянется, как вы видите. Я думаю, все это уже заметили. Растянем его в пленочку. Очень. Шпакника. Думаю, вы все сами, вы все сами слышите. Все никак не могут наиграться. Не нужно же убирать. Всем советую этот слайм, он очень прикольный, если увидите вот такую вот наклеечку, обязательно покупайте. Дальше протестируем вот такой вот клей. Он просто кристально прозрачный. Вливаем в мисочку. его вместе практически не видно сейчас я выдаю если без, без пузырьков смотреть, то его вообще вот просто абсолютно не видно но сейчас мы это все испортим и сделаем Ах, как жалко мне этот Кристально прозрачный клей Он просто Кристально был прозрачный Дальше возьмем ложечку Они запакованы В 100 слоев скотча Попробуем еще больше Дальше добавим ароматизатор со вкусом шоколада. Он вообще ничем не пахнет, но я запачкалась благодаря этому ароматизатору. Ладно, добавим. Мне кажется, это не ароматизатор. Может быть его, конечно, надо развести. Продолжаем мешать. Пока что. Получается такой насыщенный Красивый цвет кока-колы я думаю Этого хватит Нормально так-то Он покрасил Краситель вообще хороший Только я не понимаю Почему здесь нарисовано мороженое вот Мороженое Это же как ароматизатор Должен быть Ароматизатор мороженого но почему-то это краситель кока-колы, как будто бы, а не мороженого. Хотя ничем не пахнет. Так, сейчас нам нужно загустить. У меня за кадром был активатор. он очень сложно открывается. Реакция просто моментально пошла. Просто уже начались какие-то сгустки появляться. Такие кока-кольные. На желе похоже, кстати. Надеюсь, вами будет не желе. клей очень быстро свернулся это вот прям я не знаю он моментально просто свернулся некоторые клея приходится сидеть и по часам ты вот так вот Мешаешь его мешаешь, добавляешь активаторы потихонечку, помаленечку, но он тебе не сгущается. Здесь я добавила. Ну, достаточно очень мало активатора, и он сразу начал сгущаться. Какой сложно мешать уже? Сто процентов получится. Жалко, что у меня не то Уже Он начинает создавать от стены. Спустя несколько минут я вымешала этот слайм, я его перепустила и добавила немного пасты. И вот такой вот слайм у нас получился. Он очень хорошо тянется. Даю привет Камиле Оливой, ведь ты сосчитала все фотографии в нашем предыдущем видео. Привет! Всем пока!